приветствую вас львы и львицы хочу поблагодарить вас за ваши лайки комментарии за вашу поддержку вы вышли у меня на второе место по результатам прошлого периода в плане своей активности ну а сегодня мы с вами будем смотреть что же будет происходить при вашей ⁇ это родной Венере, которая будет двигаться по вашему знаку с 27 июня и по 21 июля. Учитывая, что уже в вашем знаке находится Марс, Некоторое время сюда еще и присоединится Венера. Все эти, это, эти две планетки связаны с женской и мужской сексуальностью, чувственностью. Поэтому можно говорить о том, что вы в этот период будете особенно активны, особенно сексуальны, особенно будете настроены на партнерство и на очень красивые поступки. У вас получится завоевывать своих любимых самыми красивыми и благородными способами но и дорогими подарками в том числе. Давайте обратим внимание на то, с каким настроением вы будете входить в этот период. Вообще, что у вас будет происходить. У вас максимально будет задействован ваш первый дом личности и партнерство. Конец месяца с 29 по 30 июня. Будет чувствоваться вот такое вот небольшое напряжение к Сатурну от вашего Марса. Оно может проявляться как определенная травма, опа, травматичность с вашей стороны. Некоторые опасности в, той, в том плане, что вы будете как-то слишком, ну, может быть, нервозны. Может быть, вы будете как-то склонны вот в этих пару дней попадать в какие-то неприятные ситуации. Еще это... Признак того, что вы можете поконфликтоваться с своими партнерами. Вот для того, чтобы потом не исправлять ошибочек, то постарайтесь на конфликты не нарываться. Постарайтесь. С 6 и 7 июля Венера и Марс уже станут вместе в оппозицию к Сатурну. И это может привести к тому, что ну, может, может возникнуть некоторое отчуждение, охлаждение во взаимоотношениях с вашими партнерами. Возможны некоторые финансовые потери. Например, вы будете слишком стараться, чтобы понравиться человеку, который вам нравится. Но он может этого не оценить. Ну ничего, можно подождать буквально еще там какую-то недельку и над вами небом Будет без туч и легко будет добиться расположения. С 7 по 8 Венера встанет в квадрате к Урану в точном. Вот, с 7 по 8 будет точным в точном квадрате Венера, Марс и Уран. Уран для вас это дом 1, так, 11 Десятый, да, десятый дом связаны с карьерой. Ага, смотрите, вот какой большой тал квадрат. Тут вот ваша карьера, я ее не отметила, партнеры и вы, карьера, партнеры вы, статус, партнеры вы. Смотрите, тут возможно неожиданным, ну, в самом лучшем случае вступить в брак неожиданно или развестись. Хотя на развод меньше похоже, как раз больше вот наоборот. То есть какие-то перемены в статусе что-то по работе произойти такое неприятное то что повлияет на ваши дальнейшие взаимоотношения в коллективе особенно отношение начальства к вам может измениться причем в негативную сторону в результате какой-то вашей выходки постарайтесь не делать каких-то непонятных импульсивных движений ничего резкого не психовать не спешить это два дня, их просто нужно переждать и дальше пойдет легче, то есть само по себе начало этого периода с 29 июня по 8 июля оно будет несколько таким, знаете, нервозным конфликтным и стоит немножечко как-то так придержать себя везде свои нервы свою эмоциональность с -с -с что еще интересного? интересного с 9 по 13 Марс Соединиться уже в точном аспекте с Венерой, это аспект очень харизматичный, он придаст вам сексуальность, придаст вам гармоничность, вы будете легко нравиться и привлекать к себе окружение и других партнеров. И я могу сказать, что начиная с 9 числа можете уже начинать смело действовать. То есть, по идее, вам все должно легко удаваться и все должно легко получаться. Это будет благоприятное время для сделок, для личной активности, для любовных свиданий и знакомств. Далее, с 13, так, еще, на 10, давайте немножечко остановимся, 10 у нас произойдет... Новолуние. Новолуние произойдет в раке. Для вас рак это 12 дом. Он связан с, со всеми тайными делами. Есть подозрение, что у вас может немножечко, знаете, эмоционально выбить из колеи некоторые ситуации, связанные с вашей семьей, с близкими, либо с теми людьми, которых вы не афишируете. Это буквально день-два и тоже пройдет. С 11 Меркурий перейдет в... Знак рака. И я могу сказать, что, вы знаете, у вас появится с 11 числа, ну, начнет много появляться всяких секретиков, каких-то обязанностей по отношению к родным, к близким. Возможно, кто-то из вас захочет заняться своим здоровьем, будет будет больше уделять себе внимание, а может быть даже захочет и отдохнуть, поехать куда-то на отдых. Ну, после так с 14 по 16 давайте посмотрим что тут у нас даже по 17 можно брать период так здесь плутон плутон у вас ну, по сути он не должен на вас как-то негативно повлиять это он большой на раков влиял он в зоне партнерства ну, для вас он должен быть спокойным. Единственное, что у вас как-то, знаете, вот к концу периода может появиться соблазн. Соблазн. Можете повестись на, на деньги, если это касается карьеры. Но, но здесь очень важно взвесить все за и против. То есть потянете ли вы тот проект, ту работу, на которую вас могут взвалить. Или вы сами потянете ли то, Подтянете ли то, что вы хотите завалить на себя? Потому что здесь очень большой соблазн будет. Ну что ж, части астрологии мы уже закончили. Сейчас мы будем переходить к второму. Итак, дорогие мои львы, давайте посмотрим, как вас будет воспринимать окружение в ближайшем периоде. Я думаю, будет классно воспринимать. Хорошо, если по силе. Ой, девятка кубков. Девять кубков – это человек, у которого все хорошо, который доволен своей судьбой, который счастлив, который много отдыхает, который любит выпить, который вообще проводит много времени в праздниках, в радости. Ну, это хорошо. Располагать к себе будете. А давайте посмотрим, что у вас будет в финансовой сфере. Ух ты! Куртяк, это императрица. Я могу сказать так, что у вас идет рост вашего благосостояния. Творческий, творческий рост. Удача, то есть получаете свои плоды. То есть вы себя очень хорошо и уверенно чувствуете. А вот, а вот, давайте спросим, что вас может огорчить. Смотрите, вас здесь могут огорчить некие финансовые непредвиденные финансовые расходы. Ну ничего. А может быть как раз вас наоборот огорчить то, что у вас все слишком ровно, спокойно и нет никакой активности в финансовых делах. Ну то все идет своим чередом, получаете привычные суммы, а хотели бы больше, поскольку ваши потребности растут. Но давайте посмотрим, что же у вас происходит в доме, в семье. Здесь, скорее всего, у вас идет либо гость, либо же вы сами поедете на отдых. Ну, страсти, поездки, движение. Вот я спросила, что же у вас в любви? В любви у вас здесь что-то очень нежное. Может быть, предложение от кого-то. Для мальчиков это девушка. Водные стихии, рыбарак Скорпион. И вообще, какое-то новое предложение и даже, может быть, новое знакомство. А давайте посмотрим, что... Уже в сложившихся парах. Ну, у вас праздник, праздник. Что-то вместе вы отмечаете, ездите, отдыхаете. Хорошо, давайте спросим, кто одинок. Будет ли у вас встреча? Да, ну, с детства мужчин. Барышня огненная, скорпион, овен, лев. Или же стрелец, ну, вообще такая темпераментная, посмотрите, такая рожеволосая, активная. А вообще у девушек будет новое знакомство. Кто-то вас тут будет завоевывать. Прям бороться будет за вас. Тоже. Все-таки Венера во льве, она не дает <сидеть> просидеть спокойно. Кто-то будет буквально вас отвоевывать различными способами. На какие только способен. Хорошо, но ну что же у вас будет в работе и в карьере? Давайте посмотрим. Ух ты! Тут ваша колесница ведет вас уверенно вперед вас все под контролем ну наверное сильнее позиции и представить трудно особенно хорошо тем кто занят на руководящих должностях хорошо давайте посмотрим главный совет нас вас совет, совет совет ничего не менять пусть все остается так как есть в этом ближайшем периоде постарайтесь на все вокруг происходящее смотреть ну, таким холодным взглядом со стороны наблюде наблюдайте, пусть пока ничего не меняется. ну что ж, надеюсь, что сегодняшний мой прогноз был для вас интересен. благодарю вас за ваши лайки, комментарии, надеюсь ваш на вашу дальнейшую поддержку и до встречи в следующих периодах.